Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Сегодня расскажу, что такое рентабельность, зачем предпринимателю ее считать и как это сделать. Бизнес открывает, чтобы получать прибыль. Но сама по себе высокая прибыль не означает, что компания эффективно использует ресурсы. Возможно, вложив ту же сумму в другой бизнес, вы заработаете больше. Чтобы понять, так ли это, нужно считать рентабельность. Это отношение прибыли к выручке или различным видам активов. Финансисты при анализе компании используют несколько видов рентабельности, каждый из которых показывает эффективность бизнеса со своей стороны. Это может быть эффективность работы компании в целом, результат от вложения в конкретные активы или доходность от определенных бизнес-процессов. Остановлюсь на трех главных видах рентабельности. Первый – рентабельность продаж. Второй – рентабельность собственного капитала и третий рентабельность затрат когда говорят о рентабельности обычно вспоминают самую ее известную разновидность рентабельность продаж она показывает сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль поступившей выручки Выручку и прибыль для расчета берут из отчета о финансовых результатах. Чистую прибыль из строки 2400, выручку из строки 2110. Рентабельность продаж задает верхнюю планку, сколько возможно вывести в карман собственника денег, поступивших на расчетные счета и в кассу компании. Для этого она умножается на выручку от продаж, которая планируется в текущем году. Забирать близкие, а уж тем более превышающие этот порог суммы, прямой путь к кассовым разрывам и банкротству. Стоит помнить, что с выведенных дивидендов компания удержит налог на доходы физических лиц и на руки вы получите на 13% меньше. Вот как это работает. Допустим, в прошлом году рентабельность продаж вашей компании 40%. В этом году вы уже набрали заказов на 10 миллионов рублей, а в салоне BMW как раз новая пятерка в правильной комплектации за 6 миллионов ждет хозяина. Стоит ли взять эти деньги из кассы и отнести в автосалон? Правильный ответ ⁇ нет. Максимум можно вывести 4 миллиона рублей. Это 40% от 10 миллионов, из которых на руки останется 3 миллиона 480 тысяч рублей. Купите лучшую ладу гранту за миллион. Ее вы точно можете себе позволить. Менее известный, но не менее полезный родственник рентабельности продаж ⁇ рентабельность собственного капитала. Этот коэффициент показывает, сколько копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль, вложенных в компанию средств собственника. Собственный капитал при расчете берется из строки 1300 бухгалтерского баланса. Нужно сложить показатель на начало и конец периода, а затем разделить полученную сумму на 2. Так вы получите среднюю величину собственного капитала за год. Этот вид рентабельности считают, чтобы понять, стоит ли дальше вкладывать деньги в развитие своего бизнеса или выгоднее будет инвестировать в другие проекты. Для этого рентабельность собственного капитала сравнивают с доходностью альтернативных вложений. Теоретически, для такого сопоставления годятся любые инвестиции. От вклада в банк до покупки криптовалюты. Но на финансовом рынке действует правило. Чем выше доходность, тем выше риски инвестора. И если инвестиции в какой-то проект гарантированно заканчивались бы десятикратной отдачей, то ни один инвестор не стал бы вкладывать деньги в другое место. Однако такого не происходит. Инвесторы понимают, что вероятность прогореть на покупке очередного клона биткоина выше, чем вероятность быстро разбогатеть на этом. Когда бизнес не связан с профессиональными инвестициями, сравнивать рентабельность собственного капитала стоит со ставкой по банковским депозитам или доходностью вложений в облигации федерального займа. Если она окажется ниже этих величин, нужно серьезно задуматься, зачем вы делаете такой бизнес? Стоит ли вкалывать без выходных и праздников, если можно просто отнести деньги в банк и в результате заработать больше? Например, если рентабельность собственного капитала вашей компании 6%, а ставка по депозиту Сбера 8%, то вложив в бизнес миллион, за год вы получите 60 тысяч, а депозит принес бы вам 80 тысяч. При этом никаких нервов и усилий. Также этот вид рентабельности помогает трезво оценивать свои возможности по обслуживанию взятых кредитов. Если рентабельность собственного капитала ниже ставки по кредиту, то на каждый вложенный в компанию рубль вы зарабатываете меньше, чем придется отдавать банку. Это значит, что такой кредит вам не по карману. Допустим, рентабельность собственного капитала вашей компании – те же 6%. Чтобы развиваться, требуется новое оборудование. Для этого вы хотите взять кредит на миллион рублей под 15% годовых. Не делайте этого. Если за год компания заработает миллион рублей чистой прибыли, то вам из нее достанется только 60 тысяч. А банку только в виде процентов по кредиту вы должны будете отдать 150 тысяч. И, наконец, третий вид рентабельности, который стоит считать всем. Это рентабельность затрат. Она показывает, сколько копеек прибыли от продаж приходится на 1 рубль доходов на производство и продажу продукции, товаров, работ или услуг. Вся информация для расчета содержится в отчете о финансовых результатах. Прибыль от продаж – это строка 2200, себестоимость – строка 2120, коммерческие расходы – строка 2210, управленческие расходы – строка 2220. Эту рентабельность рассчитывают, чтобы понимать, сколько получится заработать, изготовив определенный объем продукции. Допустим, рентабельность затрат вашей компании – 5%. В текущем году вы планируете вложить в производство и продажи 10 миллионов. Это означает, что вы можете рассчитывать на 5% от 10 миллионов или на 500 тысяч прибыли от продаж. Но вы хотите получить не меньше миллиона. Тогда у вас два пути. Первый – вложить в производство и продажи 20 миллионов. Второй – добиться снижения расходов на производство и продажи вдвое, чтобы увеличить рентабельность затрат до 10%. Чтобы рентабельность отражала реалии бизнеса, нужно быть уверенным в качестве бухгалтерской отчетности. Ведь именно на ее данных строится расчет. Поэтому бухгалтерию должны вести профессионалы. И именно они работают в нашем сервисе «Мое дело бухобслуживания». Мы поможем с введением бухгалтерского, налогового, кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса. А вы будете уверены, что обязательства перед надзорными органами выполнены полностью и в срок. А на основе учетных данных можно принимать управленческие решения. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.